Знаете, есть такая хорошая поговорка, когда Иисусу Христу приписывают «Богу Божию кесарю кесареву». Это к вопросу уведомляет, не уведомляет налоговый да, то есть некое такое дополнение. Может быть, имеет смысл переплатить, чтобы за это все делал АТОН. Да, это будет дороже, но будете спать спокойно. Опять-таки, инфраструктурных рисков никто не отменял. То есть завтра изменено законодательство, вы под это законодательство не увидите, не посмотрите не отреагируете, могут быть увеличены штрафы, то есть э, такие риски есть, опять-таки вопрос диверсификации, то есть должно быть и то, и то. Другой момент, что ну, вот, налоги лучше платить, чем их не платить, потому что, поверьте мне, мой опыт показывает, что когда вы находитесь на стадии формирования капитала, и действительно Джек Джон Богл говорил о том, что э, налоги съедают значительную норму доходности да, для клиентов, и когда вы находитесь на этапе формирования, каждый сохраненный рубль и доллар, да, это в принципе вашу пользу, вы быстрее достигнете своих результатов. Но вы представить не можете, каких проблем приходится решать, когда человек уже с большими деньгами, и он говорит, блин, да я вообще, я 20% вообще готов отдать, чтобы от меня отстали и не спрашивали, откуда у меня эти деньги. Я просто боюсь, что как только я с ними заявлюсь, у меня их тут же кто-то найдет, кому они могут быть более полезны, чем мне непосредственно. Да? Поэтому лучше береги честь молода. Да?